Добрый день! Предлагаю вашему вниманию анимированный эксперимент. Он демонстрирует наличие давления столба жидкости. Установка представляет из себя колбу, изготовленную из стеклянной трубки. Дном колбы служит резиновая мембрана, которая легко деформируется под действием давления. Давайте в сосуд нальем жидкость. Наблюдаем, Наличие давления, которое производит столб жидкости на дно сосуда. Давление фиксируется деформацией, изменением формы резиновой мембраны. Обращаем ваше внимание на то, что с увеличением столба жидкости в колбе резиновое дно прогибается сильнее. Это говорит об увеличении давления. Убедимся, что давление жидкости на одном и том же уровне одинаковое. Для этого возьмем большой стакан с аналогичной жидкостью, опустим в него нашу колбу. Фиксируем наличие давления в стакане, причем чем ниже мы опускаем колбу, тем меньше деформации дна. При совмещении верхних уровней жидкости в колбе и в стакане, деформация дна полностью исчезает. Объясним наблюдаемое. Давление жидкости в колбе на мембрану направлено вниз, а давление жидкости в стакане на мембрану направлено вверх. Причем эти давления равны. Именно поэтому резиновое дно выпрямляется, а значит давление в жидкостях на одном и том же уровне одинаковое и не зависит от направления. С помощью данного анимированного эксперимента мы сделали следующие выводы. Первое. Мы убедились в наличии давления на дно сосуда. Второе. С увеличением столба жидкости давление на дно возрастает. И третий вывод. На одном и том же уровне давление одинаковое. Спасибо за внимание.